Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас совместно с проектом AlgoVest э, будет запущен конкурс. Конкурс будет у нас крутой, интересный. Условия, как обычно, будут простые. У нас будет э, призовой фонд 1000 токенов на 2 призовых места. В общем, э, у нас условия это подписка на Telegram. Второе это подписка у нас идет на Twitter. О проекте вы можете много чего интересного знать. У них есть уже очень много листингов. Есть на Uniswap, есть на CoinGecko. В принципе, ребята уже есть везде. Третье условие. Это надо будет купить токенов минимум на 100 долларов. Создать новый кошелек. Купить на этот кошелек токенов. И когда вы выполнили все условия, скажем так, конкурса, поставить плюс в комментарии. Потом, по истечении 2-3 недель, мы запускаем получается, стрим. Я предварительно каждого проверяю, чтобы сразу отсеять тех, кто, допустим, не выполнили условия конкурса. Сразу проверяю, если все отлично, запускаем стрим и на стриме потом среди там, общей массы, которые все выполнили условия, находим двух победителей. Также еще отметом какие-нибудь небольшие будут бонусы. В принципе, на этом у нас все. Подписка на Discord, подписка на Twitter ставим лайк подписываемся, ставим плюс все ссылочки будут на проект в описании, залетайте участвуйте, смотрите на этом у меня все, всем удачи, всем пока